Держи, держи, баб. Thank <laughs> you. Пошли все в жопу <свят> Окончательно Скотч, скотч. Ну, у меня закончился, кто украл Слушай, а он Я просто помню, у вас это концерт был, у вас был живый удар. На концерт вообще просто супер, ё-моё! Эту группу я знаю, я скажу, я первый раз их слышал, мы пошли на концерт. пол Е5, насколько я помню, вроде это было. Если не ошибаюсь, 2000 какой-то был год первый первом, я понял, про что? Был ну, первый концерт. Я тогда да, увидел, сразу... посвящает такая. Сразу, сразу же песня. диск купил. Первый. Yeah. Это yeah. была no. единственная no. группа. No. Я даже no. не no. купил no. там никакого no. альбома Colon New Five и Z Project, который поделился. Но первый, что я купил, тогда no. на no. том концерте no. это был no. диск no. Пульса. No. Ой. Ой. Я бы потом почти на все концерты. Я думаю, что первый, когда был, он был великолепен. Потому что почему? Я скажу, мне очень понравилась песня Сталкер. Она вообще просто великая вещь, не ну, это шумея мультик а, к сожалению, на остальных концертах я его не слышал, но, в общем-то, поэтому-то я и думаю, что это был, наверное, самый лучший концерт, который я видел. Вот, но сегодняшний концерт был тоже на да, Это было прекрасно. Масса эмоций, позитив. Я вообще предлагаю надо давно уже послать запрос на Миролуну, я думаю. Пора уже выходить на попрожении. Отлично. Очень мало. Мень, менее патриотично, чем в прошлый раз. Все. Нет. Вот в улитке был последний раз. Был, Было лучше, чем сегодня. А самый хороший. На твоей памяти. Не, серьезно, там по звуку, по звуку. Визуально? Я сегодня видел где-то 60, поэтому не могу сказать на 100%.